Вот такая композитная чаша. Температура воды 32 градуса. Светодиодное освещение, водозабора. Вот он противоток. Гидромассаж. Вот такая красивая собака. Очень красивая. А что это за порода собаки? Французский бульдов. Вот такой бассейн. <связывая> Такие собаки хозяйские. Бью воду из бассейна. Все довольны, все красиво.